Мы попали на вот эту раму. Твою мать, а вот такая вот трещина. Вот, пожалуйста, вам. Парни, мне это нафиг не нужно. Да отверните мне мои деньги. Именно вот с такой рамой я купил тот мотоцикл. Всем привет. Вы на канале Глобус Мотор. Ну что, мотолюбители, всем привет, меня зовут Патрик, вы на канале Globus Moto, и да, это не кликбейт, это на самом деле не то, что громкий заголовок о том, что мы попали на раму, так оно и случилось, люди, те, которые подписаны в инстаграм, неоднократно видели, что а, у нас есть а, лопнувшая рама. Для это пипец вообще, как можно не материться, твою мать, а, смотрите, парни, нам привезли раму, вон упаковка, да, она вот с такой вот, мать его, трещины. вот это контент, да? Зашибись Ну все, короче, это звездец на канале Globus Moto увидите продолжение Мы этот мотоцикл купили в феврале, как вы помните В марте, в апреле, в мае он у нас стоял на хранении Потом в мае мы его взяли, так скажем, в сервис прикатили Начали разбирать и что мы там увидели Мы увидели треснувшую раму Соответственно, именно тогда было принято решение о том, что нам нужно будет искать где-то раму Сейчас вы увидите видос, как это все происходило Это будет мини-рассказ по итогам нелегкого года 2020 О том, как он прошел у нас Про гарантии и о нашем представлении об ответственности перед заказчиком. Ну вот, друзья мои, вы все видели в инстаграме такое злостное сообщение. На самом деле у нас немножко другая ситуация. Вы видите, что сейчас у нас лежит две рамы. Это абсолютно новая рама, которая прибыла к нам из солнечной Японии. И это у нас старая рама. Именно вот с такой рамой я купил тот мотоцикл, который вы все говорили, что да, огонь можно брать. Хотел бы начать с того, что мы взялись за заказ 19 февраля 2020 года. Бюджет был 250-300 тысяч рублей. Нужен был мотоцикл Kawasaki ZX-6R от 2005 года и моложе. Очень многие, кто смотрел видосы про Kawasaki ZX-6R, все проголосовали за номер 3. Я тоже, в принципе, так же, как и вы думал. Нашли мотоцикл за 245 тысяч рублей. Ссылка на видео в описании и подсказка, если не смотрели данный подбор. Именно на вот эту раму мы попали. Вот стоит сзади у меня морда этого мотоцикла. Все вы прекрасно ее видите. Привет! Приобретение мотоцикла состоялось спустя почти месяц, а именно 17 марта 2020 года. Приобрели мотоцикл и было принято решение обслужить его перед отправкой и поставили на хранение в мотосалоне. Примерно до мая. Среди таких же мотоциклов на комиссии или которые также были приобретены и ожидали начала сезона. Пандемия была суровая и как мы помним все было закрыто или ограничено. Москва по пропускам. Нельзя было даже проехать в такси или на авто, без электронного пропуска. Вот так вот езжу по территории, по работе. Куда-то на почту, то в магазин, то еще куда. Мотокепку видели? Осталось только мотосланцы. Цена какая у него, напомните? 445. А готовы отдать его? 440. Мы умудрялись мотаться не только по осмотрам, но и в Ростов-на-Дону по своим делам. Все, Веня, я поехал. Мне через 4 километра поворачивать по МКАДу на юг. Все, мы помчали. Я все никак не нахвастаюсь, вы же не оценили, никто ничего не сказал. Вот а, вот такой навигатор у меня, вот, вот, он, вот, вот он, вот он, вот он. И вот, вот подстаканничек же есть, кофе же есть. Едем в соночку, сейчас потихонечку, он именно впереди шпарит. Вчера засыпала, потом поспали три часа, сейчас прям дает жару. 140-150 идет, я говорю, охренело, что ли, у тебя сзади парков висит, номер не видно, а меня читают. И в этот нелегкий период мы осмелились снять помещение побольше и начать там делать ремонт. Не так было легко найти работающий магазин, где продаются строительные аксессуары. Тот же диск на болгарку. Или достать металл. Вот нам навезли металл. Сейчас будем из него варить фермы. Помещение складское. Мы будем сделать из него сервис. Мы уже начали красить стены. Поснимали все там зацепки, которые были, железки какие-то там, дюбеля торчали. Мы их все поснимали, все зашпаклевали. Вот там дырки вообще огромные были, но ну, он видно, зашпаклевано, все заштукатурено. Ну как-то вот так. Сейчас это один слой, потом будет второй слой. Ни электродов, ни элементарных шпателей без приключений. Как-то находили и днем мотались по осмотрам, вечером делали ремонт в новом помещении. Пока сервис парни ютились в тесных стенах маленького бокса, когда вдвоем... Иногда втроем. Скоро весна. Все надо подготовить и отправить мотоциклы, подобранные осенью и зимой. С расходниками на мотоцикл то еще висели. Не все поставщики и мотосалоны работают. Кто-то только через интернет и курьера. Приходилось ждать какой-нибудь воздушный фильтр или свечи по 2-3 дня, вместо того, чтобы просто поехать и купить, как мы все это привыкли, и выбрать то, что в наличии. Хотя с наличием тоже было тяжело. Поставок из-за границы нет, выгребали последнее с завышенным из-за дефицита ценником. Было вот сейчас 46 тысяч, сейчас 43 стежка. Вот каждое движение иглы прорисовывается на компьютере. И вот такая вот тема получается. Стоит кинка, это размер М, да? Это М, но ну, просто наш поменьше, на С, наверное. Еще не XS. Вот сзади еще на спине будет вот такой вот большой логотип. Вот спереди получается эта вышивка. Вот она плотная, такая вот. Кайфовая вышивка. Я тебя щупаю, уже. Да. Это вот кинки сделали? На спине еще нет, вот такая есть синяя. Это моя кофта, которая вот отдельно мы покупали. Тут цельная змейка такая большая. С такого плана качества уехал скутерист на Северный полюс. Мы такую кофту ему сделали. Вот на кофту одел. Она, конечно, будет не более в пору. Но эта кофта получается очень дорогая. Это мы отдельно ее покупали, то что я говорил. Начало мая в Москве. Солнце стало разогревать асфальт и желание владельцев мотоциклов опробовать держак. Простыми словами, запахло весной. 57 дней мотоцикл стоял в топлом помещении и радовал до пандемии, привлекая глаза зевак среди таких же подобранных. 13 мая его выкатили в сервис и стали разбирать пластик, чтобы провести необходимые работы по диагностике и обслуживанию. Я тем временем ковырялся в новом помещении. Продолжали с сыном делать ремонт 4 четыре руки. Катаясь по осмотрам, высунув язык по Москве в поисках запчастей и строительных материалов. Трудились без выходных по 15-17 часов в сутки. Ну, иногда поспать. Было тяжело, но терпимо. Мне поступает звонок из нашего сервиса и просят к ним подъехать. Я прыгаю на скутер и приезжаю к ним в старый бокс, который на территории в 200 метрах от нового помещения. Мне показывают мотоцикл, с которого сняли пластик где отчетливо видно, что рама вареная. Снизу с фонариком видно, что информационный стикер-наклейка немного подплавлена, а под ней четко выражена сварка в среде аргона, на месте стыка. То есть пошла трещина, и ее подварили аргоном конечно же я слышал что эти рамы слабые и трескаются но в своей скромной практике вживую вижу это впервые вспоминаю подбор этого мотоцикла и начинаю понимать что отвлекся на диалог с продавцом о камерах а не на мотоцикл да я косиканул упустил заглянуть туда более детально но не ошибается тот кто ничего не делает сидя на диване а как показывает практика то и сидя на диване тоже можно ошибиться именно поэтому я выложил три ролика о подборе этого мотоцикла чтобы поставили оценки где большинство комментаторов выразили этому мотоциклу наибольшее признание с оценкой надо брать стоя перед мотоциклом понимая что предстоит сложный диалог с заказчиком потому что я не замалчиваю такие моменты и должен был об этом сообщить проходит пара минут веня снимает пластик с правой стороны и тут мы видим трещину примерно 12-15 сантиметров далее идут громкие возгласы в перемешку с бранью Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. От и романа и мое молчание с расширенными зрачками. Как мне потом сказали наши парни, что я особо не подал виду. Я был, конечно, в очень сильном шоке. И тут я понимаю, что просто сообщить заказчику о том, что рама вареная, это ничто в сравнении с тем, что пошла новая и свежая трещина. Конечно, можно было и это заварить. Но, как вы понимаете, если ее варили, то уже был какой-то удар, и уже имеется деформация. Ее заварили, но трещина пошла в другом месте, то есть рама восстановлению не подлежит. На самом деле, страх и испуг пришел через пару минут, осознавая то, что если бы мы не предложили заказчику сделать диагностику и провести необходимое ТО, а просто отправили бы мотоцикл как есть – то страшно представить, сколько бы этот мотоцикл смог проехать и какие могли быть последствия. Если бы где-нибудь в затяжном повороте, он просто разделился бы на две части. Я позвонил заказчику и объяснил ситуацию. Сказал, что будем искать раму на этот мотоцикл и будем менять. Не знаю, как и кто, но я бы себе не позволил отдать мотоцикл, понимая, что это мой косяк. Еще не до конца понимая всех приключений, количество седины в этой прозаичной истории, что она так затянется. Мы всей командой начали шерстить интернет, но натыкались или на бездоковые рамы, или на рамы под станд от дяди Ози. В царстве кстати, дяди Ози, он ушел из жизни примерно через месяц, как я к нему обратился. Он сказал, что эти рамы не станут на учет или будут как инвентарь. Но наш заказчик приобрел полноценный мотоцикл, а не спортинвентарь. Эти оригинальные рамы такой же дефицит, как и двигатели на R6 2005 года. Они на разборках, как горячие пирожки, потому что проблема очень частая и у Накавасаки лопаются у многих. Переваривать раму без дока тоже не наш вариант. Даже не обсуждалось с заказчиком. Если бы я для себя, то может быть еще задумался. Но не для заказчика, который оплатил за все услуги за мотоцикл в полном объеме. Рыли через знакомых Белоруссии. Ничего нет. Все разборки подняли на уши. Искали на ebay. Маятники, двигатели – это пожалуйста. Рамы нет нигде. Сообщил об этом заказчику спустя неделю. И да, мы не нашли эту раму ни в России, ни в странах ближнего зарубежья. Мы не нашли ее даже на ebay. Все рамы, которые здесь были, либо бездоковые, либо еще какая-то ситуация. Но для таких случаев есть потрясающая возможность заказать у официалов оригинальную новую раму. Это достаточно затратно. 19 мая. Принял решение заказывать раму у официалов. Новую, в Кавасаке. И не важно, сколько это стоит, все же дешевле, чем возвращать полную сумму. Как же я был наивен если бы знал, что мне предстоит пережить. Но об этом позже. Возможно, было бы правильным этот мотоцикл пустить на запчасти, а деньги отдать заказчику нашему, либо подобрать ему какой-либо другой мотоцикл. Но как бы мы не ищем легких путей, и мы заказали новую раму официально в Кавасаке. Плюс ко всему, там же в Кавасаке можно заказать набитие ВИН-номера. То есть показываем документы, показываем раму о том, что она уже непригодная, и она оттуда приходит новая с набитым ВИН-номером. Диагностику сделали. Все в норме. Можно было немного подстроить клапана, но какой смысл это делать сейчас, если еще непонятно, что с рамой. Приняли решение, что при сборке уже решим. Все равно надо будет снимать мотор, а пока закатили мотоцикл на хранение, чтобы ничего не поцарапать. Официально можно заказать раму с нанесением ВИН-кода на заводе, но это время. Дилер запросил на заводе о возможности изготовления рамы с ВИН-номером. Потом мы дилеру отправили фото подтверждение, что рама непригодна к дальнейшей эксплуатации, фото документов и оплатили счет. Для пытливых умов и любознательных личностей о том, сколько стоит эта рама, на экране вы видите part number этой детали, по ней можете загуглить и узнать цену на сегодняшний день. Плюсуйте сразу нанесение ВИН-кода на заводе, это еще плюс 250 евро. Именно поэтому у меня еще нет мотоцикла. Спустя 10 дней заказ на раму с завода был сформирован и запущен в работу. Это было 29 мая 2020 года. Заказали у дилера раму и в режиме ожидания продолжали заниматься повседневностью. Тут следует очень большая пропасть во времени и информация, которая не может быть доступна общей массе пользователей всего интернета. Пустые коробки что ли? Сурю пустый корог. Оригинальный. Сейчас ведутся работы по сборке данного мотоцикла Этот мотоцикл потом мы за свой счет поставим на учет Для того, чтобы у человека никаких проблем не было В целях безопасности на данном ролике Мы перекроем номер данного мотоцикла Чтобы потом при последующей перепродаже Ни у кого не возникало вопросов Зачем мне покупать такой мотоцикл Здесь новая, абсолютно новая рама Собрано все это нашими руками Обслужено нашими механиками в сервисе То есть настроены клапаны Все винтики, болтики, гаечки Все будет на месте то есть все будет максимально приближенно к оригиналу. Твою мать. Ну, цвет у них отличается, конечно, чуть-чуть. Ну и ладно. Зато новая, нульцевая, оригинальная. На самом деле это будет не полная история, максимально полная история, очень длительная и долгая. Как это все происходило, будет выложена скрытой ссылкой с доступом для спонсоров определенного уровня. Поэтому там мы расскажем полную историю, почему так долго и почему а, мы все это дело до сих пор еще не собрали. 2 декабря я забираю раму. Сообщаю об этом заказчику и началась сборка. Мы специально будем скрывать ВИН-код, чтобы в дальнейшем у заказчика не возникло проблем с продажей этого мотоцикла. Потому что найдется какой-нибудь индивидуум, который будет брыжать своей паранойей на прохожих. Мол, это хлам и кусок приключений. Лично я уверен в этом мотоцикле, потому что он кристально чист и максимально обновлен. Получив такой апгрейд, как новую раму с ВИН-номером, который набили на заводе. В мае месяце это мы увидели. Сейчас у нас уже... Декабрь прошел практически год с тех пор, как мы приобрели этот мотоцикл. Огромная благодарность за терпение, за понимание то, что он не сказал там, типа, парни, мне это нафиг не нужно, да, отверните мне мои деньги. Вот с такой рамой я купил мотоцикл. Может быть даже ее такой трещины и не было, но под пластиком ее увидеть было вообще не вариант. Мы когда сняли пластик, увидели, что вот такая трещина. Вот она свин, я показывать его, естественно, весь не буду. Вот она вторая рама, уже с вином, со всеми делами. У Кавасаки есть такая услуга, если вы за Показывайте раму отдельно набить вин, стоит там что-то порядка 250 баксов дополнительно, но для этого нужно показать документы. Я обратился к официалам, они мне прислали раму уже с Вином. Сейчас Веня все это дело вместе с Вадимом перекидывает. Эту раму мы купили за свои деньги, естественно, для того чтобы отчитаться перед человеком, но как бы мы не могли отправить ему в таком состоянии, потому что мы когда сделали ему диагностику, начали разбирать пластик и там увидели вот такое. Отдать человеку в таком состоянии мы не можем. Сейчас вот эти все шильдики переедут на новую раму. Смотрите, что будет дальше. Ого, и металлический звук сразу пошел, такой звонкий, значит все, до упора дошло. Красота, красота! Резинки, вернее пластики, феном нагреть, дети. И вот это вот надо будет тоже расклепать и закрепать. красный краски. Ну сверху покрашено, поэтому слой краски красный Не до конца делать, потом вторую красный красный вторую. Да. красный красный есть! У меня помню, гайцы добадались, на заводе сделали вот этот шильдик, а у него торчала вот эта пимпочка. То есть пимпочка пимбочка здесь осталась, торчала. Они вот типа ты сам это припал. Вы понимаете, что это делается на заводе, на Каласаке, это же в Таиланде. Я говорю, там делают люди, таиландцы, они там по-быстрому, по-быстрому. Если бы я делал, у меня вообще бы муха бы не докопалась. На новой раме уже появилась надпись шильдик Кавасаки. Каласаки. Колбасаки. Ну вот осталось поснимать еще вот эти вот резиночки. И вот они, вот эти пластиковые заглушки тоже. И сделать вот из бронепленки вот такую вот наклейку. Это типа, чтобы рамой там особо не вентилировалась, наверное. Да, там вот тут заглушек этих, мама не горюй. Чик. Чик. Собрали мотоцикл и провели необходимые работы. Настройка клапанов, замена свечей поставили иридиевые. Стояли обычные никелевые. Ролики подката за терпение и сдержанность. Также сняли ксенон, поставили галоген H7, придумали хвост, куда в дальнейшем можно прикрутить гос номер, чтобы гайцы сильно не лютовали на площадке осмотра. Из рекомендаций желательно поменять тросики газа, но у нас их не было и только под заказ. 13 декабря 2020 года курьером получаю нотериальную доверенность от заказчика, чтобы поставить на его имя мотоцикл на учет. Делаем страховку и начинается мандраж. Последние дни, финиш уже виден. Главное, чтобы мотоцикл спокойно стал на учет. Едем в Морео, проходим площадку, оплачиваем госпошлину. И вот она, заветная запись о постановке на учет. И новенькая стс -ка. Первая на этом мотоцикле. С момента, как увидели лопнувшую раму, прошло 220 дней. Знаковая цифра. Потому что я, как подключенный к розетке, все эти 220 дней, как на электрическом стуле. 24 декабря. Мотоцикл отправили заказчику. Он выразил свою благодарность. За что я еще больше был удивлен. Такие заказчики дают мне веру в людей 28 декабря мотоцикл прибыл в город назначения это я считаю отличный подарок на мой день рождения заказчик забрал мотоцикл и как оказалось мы забыли положить ему наш брелок наклейки на крыло и еще один ключ болванку который был в комплекте с мотоциклом но это мы ему отправим уже в следующем году всем привет сегодня 29 декабря приехали в пэк забирать груз от патрика Итог. 230 дней с момента обнаружения лопнувшей рамы, 287 дней с момента покупки мотоцикла и 314 дней с момента составления заказа. А что же сказал наш продавец? Конечно же он все отрицал. Говорил, что снимал пластик, когда менял масло. Такого не было. На что я ему ответил, что к нему претензий нет, потому что с момента приобретения прошло более двух месяцев и что мотоцикл стоял в салоне. Он удивился, думаю, с облегчением, что он с этим катался пару лет. Я думаю, что трещины стали проявляться от пробы ездить на заднем колесе. Никого не обвиняю. Признаю, что виноват только я и никто более. Знал бы, что так вляпаюсь, конечно, бы занял денег и отдал бы заказчику в полном объеме. Но, как мы знаем из поговорки, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Надеюсь, я сполна исправил свой косяк. Можно же было поставить мотоцикл на учет с лопнувшей рамой, а потом поменять раму? Можно. Но чем больше в базе фотографий ВИН номера, тем меньше вероятности потом доказать обратное. Все же отличие можно будет найти, если дважды на одном станке набить один и тот же номер. Завершить этот длительный видос хотел бы тремя поговорками. Считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Не падает тот, кто не ездит. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А если ты, дружище, досмотрел этот ролик до конца, предлагаю написать от А до Я или самый оригинальный комментарий по скрипту. Отснял для вас материал в сервисе на фоне этого мотоцикла, но, к сожалению, в попыхах думал, что скинул на компьютер, форматнул флешку в камере и не удалось восстановить. Именно поэтому решил рассказать вам об этом за кадром. Меня зовут Патрик. Всем добра. мотоцикл, распаковали, проверили, все хорошо. Есть, конечно, небольшие замечания по подбору, но в основном они касаются долгого ожидания. Ребята проделали колоссальную работу, поэтому хочется поблагодарить весь коллектив Globus Moto. Патрика, Инну, Романа, Вениамина и Вадима. И сказать им огромное спасибо за проделанную работу. И напоследок вам небольшой лайфхак от Globus Moto. Если при наборе газа у вас в моторе идет вот такой гул, как будто стоит турбина... Значит, вы каким-то образом перетянули натяжитель. Лечится элементарно. Ставите мотор по меткам, выкручиваете натяжитель, взводите его по новой, закручиваете обратно, и все у вас будет хорошо.